Здарова, мужики и доброго дня, леди! Это обзоры от Mob.ua и как всегда, я трэш. Давненько на писюк не выходило новых игр, а на жанр RPG все вообще ползабили, кроме разве что разработчиков Android игр. Ну и что в этом странного, подумал я, ведь жанр великолепно подходит для собственного управления, никогда не был требователен к графике и здорово помогая скоротать время. В общем, решил я на досуге подыскать бесплатную RPG и зарубиться лежа на диване. Под руку попала Hero Skull. В описании было обещано все, что только можно. Новые способности, герои, уникальные предметы, проработан мир и даже управление камерой. Ну, разработчики мобильных игр вообще щедры на обещания, так как во-первых, большинство игроков срали на них с высокой колокольни, а во-вторых, кто будет жаловаться на бесплатную игру? Не нравится – снеси, никто тебя за яйца не держит. Но, как мы знаем, за всей этой щедростью и обещаниями, обычно Жирный донат. Но обо всем по порядку. Первое, что бросается в глаза, это зиськи. А в hero первое, на что обращаешь внимание, это графика. Да, тут есть много приятных эффектов магии, огня и дыма. Но в целом, если хорошенько присмотреться, средний движок плюс пару эффектов и ложка блура. Дальше у нас сюжет. Да кого я обманываю, это уже давно никого не ебут в РПГ. Но вот свободный открытый игровой мир мы видали уже со времен зарождения жанра. А тут, представь, его нет, это тупо коридорный РПГ. Нету, представь, коридорный РПГ. Это хамство. Ну да ладно, подумал я. Зато тут удобное управление. Но чего-то мне не хватает. Чего же мне не хватает? Боже, где шкала опыта? Где она? Я понимаю убрать систему прокачки, сюжет, свободное передвижение, но убрать шкалу опыта? Это ж как нужно не любить РПГ, чтоб так да поднасрать в геймплей? Сцепив зубы, я продолжал идти изучая унылый, однообразный мир Hero Scal. Спустя еще 10 минут я понял, что сражение неинтересны. Ты тупо стоишь на месте и затапываешь врагов до смерти. Отойти и спланировать свои действия для сохранения брони маны и ХП Пфф, еще чего захотел просто убогий мордобой до тех пор, пока один из вас не упадет. Я решил, что прежде чем выключать этот кал героев, я найду пару предметов, посмотрю, как меняются способности и оружие, вдруг найду несколько плюсов. И тут я наткнулся на самый жирный донат за всю историю Android игр. Любой найденный предмет нужно идентифицировать. А занимает это уже в самом начале порядка 15 минут. Не нравится? Плати! Индифицировал предмет, а он ни на что не годится? Плати! Хочешь пройти следующий уровень? Плати! О минусах и плюсах тут вообще речи не пойдет. Так что скажу пару слов в заключение. Если ты соскучился за играми и РПГ, а уже нет сил терпеть выхода новых шедевров, поиграй в Кал Героев.